меня поразило, что у нас огромное количество отзывов, которые вы уже имеете в своем ассортименте, как мощнейший инструмент. Парень 29 лет, Надежда Владимировна пишет в Швайфе. Обострение опоясывающего герпеса. За вечер дважды помазали желе номер 108 с виаргонами. Пять капель 2 и двадцать Утром почти весь герпес заснул и скрылся. И прилагается фото. Фотографии демонстрируют наглядно. Прямо манифестный герпес с пузырями. Вот классическое его проявление. И уже подсушенные буквально курочки. Прекрасный результат и очень наглядно показывает. Другой результат. Женщина 68 лет. Является по профессии, по образованию врач. Не верующая, не верит в продукцию. 1 сентября приобрела сыворотку для лица. Над левой бровью было коричневое пятно Большое и такое видимое прилагается фотография, поэтому все это демонстрируется наглядно. Через 20 дней применения сыворотки Почти невидимое пятно, и через 30 дней вообще пятно исчезло. Использовали только первый виаргон внутрь. Первый виаргон внутрь и сыворотку для лица. Через месяц пигментное пятно, пятно, пятно на лице пропало. И это уже отзыв и результат не мой. А это уже ваш. Елкина вернула послала отличный отзыв, серьезнейшая ситуация. У ее тети, лежачей, после инсульта, конечно, начались необратимые процессы, на которые врачи разводят руками. Некоторое время в поку появилось страшное раздражение. Памперсы, ну и все сопутствующие проблемы. Она испробовала кучу средств, начиная с аптечных и заканчивая швейцарскими лечебными кремами. Пятно становилось только больше попуще. Трещина длиной 4 сантиметра. Решили попробовать желе. Красненьшилось. После первого нанесения. Я подумала, что мне кажется, наверное. Но так как очень хочется, чтобы помогло, стали пользоваться дальше. После нескольких дней, примерно через 3-4 дня, Раздражение стало намного меньше по площади. Трещина стала затягиваться. И через неделю, через 10 дней, может, через 10 дней, совершенно все прошло. Наносила желе 2-3 раза в день. В микроскопических количествах. Нога стала абсолютно нормального цвета. Как будто там ничего и не было. И сейчас э, все нормально. Прошло уже три месяца. Желе применяют по мере необходимости но сейчас даже отдаленно похожего на то, что было, нет. Вся кожа чистая, нормального цвета. Вы знаете, вот этот отзыв тянет по нашим масштабам на Нобелевскую премию. Вот только вдумайтесь. Лежачий больной. Сложнейшая ситуация с заживлением. Человек перепробовал реально все, даже дорогие швейцарские лечебные средства. Ноль эффекта. Наше желе одного раза дает результат. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я принимала Виаргоны, номер 12, 1, 21, 6, 5. Во-первых, получила такой хороший результат, как по зрению. Я носила очки, у меня миопия минус 2. Теперь я свободно хожу без очков. У меня нет такого ощущения рези и усталости в глазах. Второй результат, который я получила, я похудела. У меня ушли объемы, стала надевать красивые платья. Что еще хочу сказать? Кожа стала лучше, сухость ушла. Так что применяйте Виаргоны и будете здоровыми и красивыми. Все нормально?